Ну и радоваться весеннему настроению, потому что следующая композиция, она называется Весна. И я приглашаю на сцену музыканта, композитора Семена Кривенко. Встречайте! Thank you. А я повторю, что у нас был вот на сцене музыкант-композитор, было произведение в исполнении Семёна Кривенко. Еще раз с вами проводим аплодисменты. И такая, такое небольшое объявление. Семёна у нас в Центре культуры и спорта будет вести клуб любителей классической э, музыки, а именно игру на фортепиано. Если хотите, приходите, записывайтесь, записывайте своих детей. Вот такое небольшое объявление. Мы продолжаем, продолжаем наш концерт. И Коля уж нас